специалисты по ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. Эта теория была разработана в 20 веке Генрихом Сауловичем Альтшулером. Вы можете подробно ознакомиться с этой теорией в книге Генриха Альтшулера «Найти идею». Там автор рассказывает о том, как использовать э, эту теорию для разрешения технических противоречий, которые возникают при проектировании нового оборудования или модернизации существующего в разных отраслях промышленности. Достаточно небольшое количество литературы есть по теории решения изобретательских задач, одна из них — еще одна из книг, которую я хотел бы вам предложить, вы сейчас видите на экране. Вот она. Также я могу порекомендовать, если вам действительно интересна теория решения изобретательских задач, она обладает, безусловно, огромным потенциалом для того, чтобы ее изучить и изучить. Если вы э, овладеете этой теорией хотя бы на базовом уровне, овладеете приемами разрешения технических противоречий или вепольным анализом, то вы будете намного более высококлассным инженером, чем те ваши коллеги, которые не овладели приемами ТРИЗ. Я э, нашел курс, который проводит м -м, слушателя по этапам освоения ТРИС. Можно, м -м, читая этот курс, материалы этого курса, погрузиться в основы теории решения изобретательских задач. И попробовать свои силы в решении тех изобретательских задач, которые даются авторам курса. Автор курса это Щинников. Он занимается решением проблем технических систем по теории решения изобретательских задач уже более 20 лет. А теперь решил сделать этот курс. Я оставлю ссылку на этот курс внизу под видео. Курс называется «Легкая ТРИЗ». Состоит этот курс из 40 уроков, в каждом из которых дается понятие о базовых приемах теории решения изобретательских задач.